привет, меня зовут Алена, я специализированный сертифицированный консультант, и сегодня я вам покажу двухслойную намотку на верхней одежде зимой. Мой шарф это Яра Брейс Акваград с Наша намотка будет начинаться не на метке середины, а не на Можно одеть на